Сейчас вот мы видим у Надежды в кабинете, да, в кошельке пришел один мегаватт контракт. Ага. Все имеется. И Надежда сейчас поделится, то есть представится, да, с какого города, и поделится своими впечатлениями, что и пришлось сделать для того, чтобы получить этот мегаватт контракт. Ну и в общем целом, да, что все увидели что все реально давится так и происходит и э, за оставленный видеоотзыв э, такого плана вот, который мы сейчас запишем Надежда, Надежде я подарю еще 5 мегаватт контрактов Здравия Надежда Вам слово да, Здравия всем, да, меня зовут Надежда Артеньева. Я прослушала ролик Владимира а, Мне понравилась идея и... В целом проект я решила зарегистрироваться. Обратилась к Денису к он Мне любезно быстро все объяснил, быстро помог мне зарегистрироваться. Вот Открыла все необходимые счета. Вот ее у меня миговар, так что вы видите на экране. Все реально. Так что я вам очень благодарна. Спасибо большое, Денис, за помощь. Оперативно, быстро, доступно. Угу. Ну, благодарю вас, Надежда, да. за, при... за оставленный отзыв. Итак, друзья, вот мы видим, что акция действительно работает. Кто хочет получить 1 мегаватт контракт безоплатно, пожалуйста, скидывайте свои адреса кошельков и можете оставить также видеоотзыв, чтобы получить еще пять контрактов на свой кошелек. Да но ну, а пока до новых встреч